здравствуйте в эфире Школы студии киры соболь и мы представляем лунные вешки или прогноз по лунным суткам от киры соболь с 25 июля по 14 августа 2022 года петр и павел день убавил а ночь прибавил народная мудрость сопровождала наших предков во все дни жизни с ней связаны многие события нашей жизни любые события жизни наши предки всегда наполняли смыслом и это помогало им жить лучше и легче и помогает нам хотя мало сегодня родовых систем которые хранят родовые знания предков и разумно используют их в своей жизни и наблюдение мудрость предков касалась всех сфер жизни предки соблюдали посты и правила питания это помогало сохранить здоровье всех сродников знание и иерархии и взаимоотношений в родовой системе вера помогали иметь крепкие семьи и заботиться друг о друге намерение и родовое дело помогало жить в достатке всем сродникам. и при решении многих вопросов предки использовали знания о фазах луны и значении лунных дней эти знания помогали также во всех сферах жизни лето катится под горку но еще есть время чтобы поехать на отдых однако следует тщательно выбирать место отдыха. ранее говорилось о том что будут разные катастрофы и природные катаклизмы сочи Дагомыс, крым греция испания прекрасные города и страны для отдыха но одни места затоплены а в другие горят леса. Поэтому тщательно изучайте место и прогноз погоды там, где планируете свой отдых. Особенно тщательно подбирайте место отдыха, если едете на отдых с детьми и своими родителями. Прогноз основан на значении лунных суток. Итак,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 благотворной энергии этой звезды сглаживает негативное влияние плохих звезд И это самый благоприятный день из всех 12 приносящий хороший результат успех один из дней которые формируют схему трех гармоний месяца прекрасный день для любого рода занятий: свадьбы открытие бизнеса подписания контракта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 и какие результаты вы получили, исполнив свои планы. День прибыли и вознаграждений, неожиданных подарков, признания и получения наград. Можно проводить медитации на карьеру, можно обращаться за помощью к незнамышленникам, а также просить повышение, продвижение и увеличение зарплаты. День хорош для начала обучения.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 Можно вернуть даже просроченные долги. 28 июля, четверг. Новолуние в 20.55 по Москве. День без возврата. В этот день нельзя одалживать деньги. Неблагоприятно помещать деньги в банк, делать инвестиции. Взошла звезда болезней день не подходит для проведения медицинских обследований и процедур хирургических операций и визитов к врачу диагнозы могут оказаться неверными а лечение неэффективным в этом дне очень мало энергии 29 июля пятница опасный день несет энергии убивающие мастера в этот день лучше не проводить измерения в фэн-шуй, поскольку они могут быть выполнены неверно. Кроме того, день неблагоприятен для переездов, для свадьбы, торжественных открытий. День подходит для обращения за медицинской помощью, начала новой, диеты, а также для собеседования при поиске работы, смены работы, путешествий, начала обучения или поступления в учебное заведение или на курсы день подходит для переезда в новый дом строительство кроме земляных работ и проведение ремонтных работ 31 июля воскресенье Правит днем звезда добродетель помогает осуществить любые намерения как в бизнесе так и в личной жизни она преобразует неудачу в удачу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 для сбора долгов. Однако, если в такой день заключить обязывающее вас соглашение, количество обязать только вырастет. Если же речь в договоре только о деньгах, станет больше денег. 2 августа вторник, день пророка Ильи. Илия пророк великий святой. С этим днем связано много примет, и одна из примет связана с тем, что после Ильи пророка нельзя купаться в открытых водоемах, особенно речки, озерах, маленьким детям, непраздным женам и старицам. Илья Пророк 2 июля бросает льдинку в воду. Вода с этого дня несет не прохладу, а хлад. И этот хлад может внести дисбаланс в энергополе детей, жен и старец. И это приведет к болезням сердца, суставов и нервной системы. 5 августа. Пятница. День очищения души и тела. Хорошо провести практики и избавиться от негативных блоков, программ, а также следует осознать и раскаяться в собственных грехах. Нельзя быть в этот день самовлюбленным и эгоистичным. Следует обратить внимание на физическое состояние. Разрешено полное голодание. Если по состоянию здоровья невозможно голодание, то следует соблюдать диету. Энергия и силы продолжают накапливаться. И следует их бережно собирать и расходовать. Возможны провокации, ссоры и конфликты. Не вступайте в конфликты, не доказывайте чью-то неправоту. Это лишь распалит ссору и конфликт. Будьте внимательны с огнем, острыми и режущими предметами. 7 августа, воскресенье. Анна – зима указница. Анна – холодница, Анна – теплая холодные утренники на 7 августа в православной церкви установлен Деп... день памяти праведной анны главная примета 7 августа задобрить злого духа по старинной традиции в этот день вспоминали хвороста злого духа приносящего людям холод и болезни ослабляющего стариков согласно легенде 7 августа он ходит по дворам, стремясь нанести вред хозяевам. Воросту приписывали способность напускать заморозки. Люди старались задобрить духов вкусными угощениями, чтобы он прекратил свои нападки. В этот период ночи радовали красивыми звездопадами. Наши предки верили, что 7 августа можно загадывать заветные желания, глядя на падающие звезды. В этот день пекли пироги с калиной и малиной. Ими поминали усопших сродников и угощали своих гостей. Когда наступал праздник Анны, зиму указниц давали отдохнуть лошадям. 9 августа, вторник. День милосердия, любви и заботы. В этот день следует очистить свое сердце от обид, претензий, ненависти, жестокости хорошо навестить болящих сродников а также следует подать милостыню маленьким детям в этот день нужно дарить подарки и сладости разумеется сладости нужно ограничивать разумными размерами нельзя жаловаться плакать и оскорблять ближнего иначе можете надолго застрять в этом состоянии плохой приметой является разбитая посуда Падающие ножи, разлитая вода. Опасно в этот день порезать пальцы. Будьте внимательны и осторожны, когда берете в руки ножи и острые предметы. 11 августа ⁇ День ангела, возвещающего судьбу. Все начинания и задумки этого дня благополучно исполняются. Полезна работа со священными текстами, читать мантры, молитвы, заговоры а также распевать молитвы богородицы в этот день следует почитать родителей и предков в этот день можно загадывать вещи и сны особенно если у вас есть шелковая наволочка 14 августа воскресенье 14 августа праздник происхождения изнесения древ креста господня в этот день мастера с древних времен отвращали проблемы во время выноса древ креста Господней сокровищницы и освещая им дороги и улицы. В этот день, согласно церковной традиции, совершается обряд малого освящения воды и меда нового сбора. Также 14 августа – День Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы который отмечается в честь победы, одержанной Андреем Боголюбским над Волжскими Булгарами в 1164 году. По преданию, благоверный князь, взяв в поход чудотворную икону Владимирской Божьей Матери и честный крест Христов, перед сражением усердно молился, прося защиты и покровительства владычества, которые и были ему дарованы. 14 августа мастера приветствуют 7 ветхозаветных мучеников Макаев, которые в народе отмечают как праздник уходящего лета маковей и отчитывают седмицу. Мастера и хозяйки выпекают в этот день разнообразные мачники и маканцы, постные пироги, рулеты и пряники с маком. В этот день можно привлечь любовь и найти своего суженого. Для этого девушки осыпают себя маком, и приговариваю. Маки-маки, маковины золотые головины, с жениха зазываю, любовь привлекаю. Сфера здоровья. Свое здоровье, тем более здоровье детей, внуков следует поддерживать в любое время года и в любой фазе Луны. В течение первых двух дней Луны еще не видно на небосклоне. В это время человек наиболее ослаблен, обессилен, энергетические ресурсы организма на минимуме, страдает иммунитет, возможные ошибки, сбои в поведении. Нас посещают страхи, подавленность, депрессия. Часто в этот период, если не провести очищение от негатива, бывает бессонница, усталость, раздражительность. Затем на небосводе появляется узенький серпик Луны, и можно вздохнуть свободнее. Мы чувствуем, как нарастают скрытые внутри нас силы. В это время организм как бы проживает свою молодость. Он снова растет и развивается. Настроен на потребление энергии, получение ее из дне. Он экономит силы, почти их не тратит. В этот период следует пить витаминные морсы, отвары шиповника, клюквы, морожки, калины, а также нужно пить чистую воду и соблюдать объем воды, особенно в жаркие дни. Сфера любви Лето – прекрасное время для любви, гармонии и заботы о любви. Используйте это время для романтических свиданий, прогулок под звездами. В это время можно наладить отношения, если вы в ссоре, забыть разногласия и недопонимания. Находите время побыть наедине с любимыми, а также используйте это время для укрепления родовых связей. Объединяйте семью, поколение. Давайте возможность старшему поколению, бабушкам и дедам, общаться с внуками, отложите в сторону разные гаджеты, дайте возможность своим предкам передать наследие вашего рода своим потомкам. Поделитесь традициями и легендами своего рода с теми, кто пока еще мал, ведь именно традиции укрепляют родовые связи и укрепляют моральный кодекс рода. Сфера денег Лето время трат и время обдумывания планов до конца года, июль-август время зажинок и сбора урожая, а также заготовки трав. И в августе мастера подводят итоги своих достижений. За первую половину года совершают зажинки своих побед и закладывают новые планы, формируют позитивные события своей жизни. День немного уменьшился. Но световой день еще долгий, и можно создать много обрядов, когда помогают энергии Солнца и Луны. В это время проводите обряды на очищение своего пространства, место силы достатка, матицы, кошелей. И на ростике проводите обрядовые действия на увеличение достатка. 8 августа пройдет практикум портал Денег зажимки вы создадите свой личный агрегатор денежных средств предложение возможность используйте эту возможность тем более что в августе мастера встречают три спаса это самое благодатное время для проведения обрядов на привлечение денег и на укрепление своего достатка используйте его и укрепляйте свою денежную сферу денег правит периодом руна достаток или изобилие напоминает руну путь только каждый из полукругов разделен посередине вертикальной полосой эту руну можно использовать для создания пути богатства а также при гадании если руна достаток в раскладе выпадает первым это означает и духовное богатство человека его умственные и ментальные способности умение ставить цели находить выход из любых материальных затруднений а также материальные изобилие который произрастает из знаний наследие предков и духовных ценностей человека символ используется для активации канала изобилия этот символ следует использовать при сотворении портала денег за жинки и других руну можно носить в качестве талисмана и вышивать на одежде для того чтобы привлечь в дом материальное благосостояние и улучшить свои условия жизни также этот знак помогает человеку обрести духовное равновесие и богатство на этом я с вами прощаюсь хороших вам дней и удачи до новых встреч на кругах мастеров классах мастеров денежных порталов всего вам доброго до встречи